Я вчера Белый Опель на набережной остановил, жезлом махнул. Но жезл, это вы знаете, что такое? Это волшебная палочка для менеджмента. Это раньше так было. Сейчас же это только с Так водитель этот выходит, лыка не вяжет, перегар, глаза красные. Я говорю, все, отъездился. Давай права иди на 49-й трамвай. Ну почему на 49-й? Я говорю, что тут один только ходит. Других никогда не было. О, не, ну так нечестно, давайте я в трубочку ду, посмотрим. Хочу смотреть, пьяный есть пьяный. Хоть пукать трубочку. Не, ну, товарищ сержант, нечестно, ну, я больше не буду. Возьми 100 баксов. Она нам же строго-настрого запрещают брать на службе наличные день. Трога настро, не рубья. Ну, правда, про бакса ничего не волнует. Ну, пожалел я его взял. Я все, только что в последний раз. Ну, он в опель свой сел, отъехал два метра, остановился, выходит, а, а я смотрю, он гад трезвый. Подходит ко мне, говорит, вот тут у меня в пуговичке видеокамерка. За ушком магнитофончик. А в карманчик и диктофончик. И документы предъявляет. У меня чуть волшебная палочка с рук не выпала. Служба внутренней безопасности ГАИ. Майор Поклевкин. Я говорю, как же, у, у вас же глаза были красные, как у кролика с похмели. Он мне коробочку такую из кармана достает с красными линзами. На ней герб государственный, надпись. Глазки алкаша как оразилась, как, а как от директора пивзавода. У мне из карманчика баллончик достает. Там герб государственный надпись. Перегар оперативный. <с. Да, <с. говорит. Хватит. Попили народной кровушки. Снимай жетон. А, это все. Это, считай, пендель в народная зарплата. Я же ничего не могу без этой волшебной палочки. Верну, ну, не, не губите, пожалуйста, товарищ майор поклевки. Я больше не буду. А, ну, все... Невось настрелял уже с утра на полквартиры. Говорю, какие полквартиры? Вот, возьмите 300 баксов с утра, все, забирайте. Хорошо а мне твои гроши? Несправедливость в одни. Вот ты у меня сегодня 12. Скоро же некому будет служить. Ну, снимаю я жетон, портупею. И вижу, как-то смягчился он. Ладно, говорит, давай сюда свою выружку. И в последний раз? Думаю, фу, пронесло, короче, обрадовался. И вот только он в Опель сел, вертолет сверху зависай и прямо перед Опелем на набережную садись. Оттуда офицер с чемоданчиком, прыг майору Поклевкину, вы арестованы. Мы с майором в шоке. А этот документик предъявляет полковник Заглотов, Инспектор под контролю над службой внутренней безопасности ГАИ. У меня все на пленки как есть. Должностное преступление. Майор побелел, он что, баксы мои спрятать не успел. Но Взятка при исполнении, под суд пойдешь. Хватит, попили народной крошки. Доверили коту сметану, одного упростишь, другого упростишь. Вот ты у меня сегодня 12. Скоро же некому будет служить. Давай оружие, машину, документы, подписывайся не невыезде. А из вертолета вот такие хари торчат с калашников. Ну, майор плачет, документы ему отдает. Он говорит, ну, и много ты нажился-то на инспекторах? Только кое много? Вот, все, забирайте из всех карманов. Доллары. Евро, тугрики, э, булавка для галстука, кусок мыла и пара новых носков. Ну и не проблема не майора, а Березовский вы знает. Тот говорит, ну и что, и стоило ради этого карьеру портить. Ладно, Ксиву забирай. Этот компромат ко мне вертолет еще в последний раз. Ну, короче, мы обратно Пронеслось. Короче, и тут на тебе. Мы же на набережной, а тут река. И вот всплывает в реке что-то громадное. Да еще с перископом. Оттуда трап на берег и дядя в штатском. Прямо к нам, капитан Нема. Я, говорит, адмирал Поглотилов. Начальник надзора за контролем службы кадров безопасности а и при президенте России. Наша аппаратура только что зафиксировала должностное преступление. Дело пахнет трибуналом, хватит, попили народной кровочки. Этот полковник говорит, ну простите, я чисто майора пожалел. говорит: Как же вам, говорит, ей Богу не стыдно. У семья, дети. Вот ты у меня сегодня двенадцать. Скоро некому будет служить. Ладно, давайте сюда свою выручку еще в последний раз. Ну, короче, мы все обрадовались, все втроем, ну, пронесло же. Короче, и тут слышу, сзади виск тормозов, подлетает запорожец лохматка. А тут такая фея в норковом монто с синими волосами подлетает к этому адмиралу, чемоданчик у него выхватывает, садится опять в лохматку, дверцу прикрывает и говорит, а свои копеечные алименты, Мишенька? Вот я точно запомнил, Мишенька, запихни себе. И укатила, И мы стоим, три мужика таких смотрим, и если... есть. Машина ворчит, вертолет скворчит, в реке этот, научил Утилус, А главное, что я всегда говорил, что женщина за рулем это, блин, вообще. Я сейчас умнее стал. Я вот сегодня КамАЗ остановил. Вижу все признаки на лицо. Глаза красные, лыка не вяжет, переар, Документы Союз, Какие наши документы? Я ему руку поцеловал. Я говорю, всего вам доброго, товарищ. Счастливого пути и спасибо за внимание.